И вы, наверное, спросите, а что мы сделаем здесь, возле Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации? Все очень просто. Именно здесь располагается одна из наших студий. И сейчас вы увидите, какие у нас здесь крутые студии. Всем привет! С вами компания Видеодоска. И если до этого мы были у Sirius, у МЧС, то сегодня мы находимся в ВУЗе. Одном из самых крупнейших ВУЗов в Москве – это ВУЗ Ранхикс. И здесь у нас находится целых две студии. Здесь мы спроектировали и установили зону ожидания для того, чтобы наши гости могли посидеть, спокойно отдохнуть и уже потом зайти на студию. И, какие-то здесь специальные горят надписи для того, чтобы было видно. Происходит сейчас съемки на студии или нет. Дальше у нас идет гримерная зона, несколько вот таких вот шкафчиков, в которых можно положить какие-то вещички, зеркало для того, чтобы посмотреть, как мы выглядим. Здесь у нас маленький уголок, это гримерная зона, у нас располагается подсветочка, для того, чтобы можно было вот так вот сесть и привести себя в порядок, а потом пойти на съемки. Давайте попробуем пойти на наши съемки, пойдем в первое помещение. Итак, мы сейчас находимся в зоне интервью. Здесь у нас сразу мы видим ПТЗ-камера, несколько источников освещения, сама зона интервью, где мы можем поговорить с нашим интервьюируемым. И также здесь у нас располагается телесуфер премиум комплектации. Сейчас вот он включен, вы видите, что здесь бежит текст. И огромный телевизор, куда можно выводить дополнительную информацию, какую-либо презентацию. И точно так же этот телевизор можно использовать для проведения видеоконференции, где можно увидеть ваших собеседников. Скажите, Роман, вы здесь главный, я так понимаю, да? Да, я главный. Что это за помещение? Для чего вы его используют? Это у нас э, так называемая видеолаборатория номер два Ранхикс института. Это вторая студия, в которой мы проводим вебинары и интервью. То есть студия оборудована специально под две задачи. А как часто здесь проходят съемки? Съемки у нас проходит каждый день. Э, студия всегда занята прям э, с 9 утра до 7 вечера. Иногда бывают внештатные э, съемки и вебинары. А, скажите, а здесь у вас какие-то собрания проходят? Ну, достаточно крупный телевизор, на, на него можно выводить какие-то презентации. Для чего? Как его вообще ну, используете? Вообще телевизор такого масштаба нам для того. Э, мы проводим очень много различных вебинаров э, с госструктурами. Uh -huh. с регионами. Наши художники и инженеры сделали нам такую зону, вот эту сложную конструкцию железную, которую можно применять, как, не знаю, позволить фантазию. То есть можно и лишить фаны, и различный декор, декоративные растения, картины. А часто вообще меняют фоны или в основном у вас вот этот используется и вы его так оставляете? В трогаете? основном э, так используем, ну так как есть, потому что у нас обычно люди приходят к нам не капризные, поэтому они полностью нам доверяют. Это у вас Stream Deck, -дек, пользуетесь? Да, Stream пользуюсь, на самом деле очень удобно. Ну, во-первых, даже не то, чтобы удобно, знаете, такое прикоснуться к будущему называется. Этот микшер у нас э, подключен к петлям, куда mm -hmm. мы... Э, принимаем звук. И второй микшер у нас подключен, подключен к системе in-ear для отдачи звука в ухо Спикеру. А информацию какую-то выводите только с компьютера или еще ноутбуком пользуетесь? Да, ноутбуком, конечно, с ноутбука очень удобно выводить, например, презентации. Клипкером всегда пользуется спикер, потому что оператору не всегда удобно. Оператор должен следить и за секнером, и за съемкой. Сейчас мы находимся во втором помещении, где располагается нами всеми привычные и любимое студию с прозрачной видеодоской. Сбоку у нас располагаются два монитора. Сверху у нас располагаются микрофонные пушки. Здесь у нас находится 8 источников освещения для того, чтобы получить идеальную картинку, как вот на этом мониторе. А также мы здесь видим набор фонов И как на прошлой студии в МЧС, точно так же и здесь, они автоматизированы. То есть их можно опускать и поднимать не вручную, а нажимая на кнопочку. У вас здесь, я так понимаю, преподаватели записывают какие-то видеоуроки, видеокурсы? Все или... верно, все верно. В основном это преподаватели, это лекции. Реже это промо к этим лекциям. И бывают какие-то дополнительные, например, капустники, интервью. Но основное 90% — это лекции. Хорошо, скажите, а у вас здесь вот располагаются э, микрофонные пушки. Их используют или цепляют обычно петлички? Ну, э, пушки используются крайне редко. Я их, по-моему, не использовал ни разу. Э, с петличек звук лучше и качественнее получается. Зеленый не используем, вот почему-то не подходит он нам. И бежевый очень редко. Но зеленого не используете, наверное, потому что у вас вот в той части есть хромакей, да? Да, у нас хромакей. Этот зеленый он не подходит для хромакей, немножко не тот оттенок. А вот э, та часть стены. Э... Покрытая зеленым полотном, она используется для съемок на хромаке. Здесь я тоже у вас вижу достаточно большой телевизор, да. который, я так понимаю, вы тоже используете для того, чтобы какую-то информацию на него переносить или вебинары проводить, да? Чаще всего он используется для преподавателей, которые плохо видят. А что вообще вы снимаете на хромаке? Ну, преподаватель может быть хочет другой фон или фон, который будет меняться, или какую-то анимационную графику. Мы потом в After Effects можем ставить какие-то интересные. Ну, там, вспышки, смайлики, ну и так далее. Два микрофона я вижу, звуковой микшер. Он уже я так смотрю, работает настроен. Ноутбук. И в принципе я тут у вас не вижу стримдека. Меня это немножко удивляет. Стримдек есть, есть в той студии. Mm -hmm. В этой. Э, она старше, и стримдека тогда еще не заказали. Скажите, а часто вообще доской ее пользуются у вас на студии? 50% времени и пользуются. То есть 50 она просто является как бы рамкой такой для преподавателя, где мы виртуально выводим его презентацию. И 50 времени он на черном фоне что-то рассказывает и рисует схемы, какие-то надписи, поясняющие студентам свой материал. По статике как у вас тут все хорошо, или бывает, что пробивает током? меня ни разу не било током. Ни разу, да? Да. Тут плюс в тактильности. То есть преподаватель, ему, мне кажется, приятнее брать маркер и писать по доске. Он чувствует лучше текст, и ему привычнее, что он делает это в лекции, что здесь. Плюсы это свет. Здесь можно регулировать теплоту освещения, то есть от теплых до холодных тонов. Угу. Таким образом можно выровнять и сделать очень приятную заднюю подсветку для преподавателя. Здесь эта студия удобна тем, что ты приходишь и, в принципе, тут все уже готово для работы. Тут не нужно перенастраивать ничего. Mm -hmm. Свет установлен на кронштейнах, на раме. Есть кронштейн для планшета. То есть все это очень быстро устанавливается. Мы спроектировали уже больше 100 таких студий. И вы можете связаться с нами по контактам под этим видео. И получить совершенно бесплатный 3D макет вашей будущей студии. Подписывайтесь и ставьте лайки. С вами была компания Видеодоска.